Кто-нибудь еще ведется на подобного рода рекламу? Заговорить по-французски за два месяца при обучении в онлайн невозможно. Это утопия, это нонсенс, это нереалистично, это рекламное вранье, элементарный маркетинг. Никогда в жизни вы не выучите ни один иностранный язык за два месяца будь то онлайн, будь то не онлайн, но сидя у себя дома, или даже если вы поедете в страну, язык который вы учите или собираетесь учить, за два месяца вы не выучите никакой язык. Это бред сивой кобылы. Это вам говорит человек, который выучил в совершенстве, по крайней мере, один иностранный язык, в частности, как раз французский, и хотел просто с вами поделиться собственным опытом, чтобы, наконец-таки, уже никто больше не велся на подобного рода ерундистику. Когда я начинал учить французский язык, это было еще в 90-е годы, была уйма тоже всякой разной рекламы. Была даже методика кодирования через наушники. Кодировали людей каким-то образом совершенно непонятным. То есть подавались якобы какие-то импульсы через наушники. Стоила эта методика бешеных денег, не помню, как называлась. И таким образом якобы вроде как люди учили английский язык. Но я почему-то с тех пор не слышал больше никогда о тех людях, которые бы прошли через эту методику и которые бы в совершенстве или хотя бы просто приблизительно говорили по-английски с того момента. Поэтому все вот эти методики – это все чушь, по одной простой причине, что когда вы учите язык, прежде всего это биологический процесс, это биология, а для биологии всегда и во всем нужно время. Когда вы учитесь играть на пианино, на это нужно время. Когда вы учитесь кататься на велосипеде, на это нужно время. Для того, в частности, чтобы получить какие-то автоматизмы. Когда вы даже, я не знаю, учите математику или свой родной русский, к примеру, язык, на это на все нужно время. Это нужно осознать, понять, запомнить, получить какие-то автоматизмы, выработать автоматизмы. Выучить иностранный язык, то есть это языковое измерение, культурное языковое измерение, в котором вы не родились, не выросли, вы, выучить это за два месяца невозможно. Вы не робот. Вы не можете вставить жесткий диск себе в голову и заговорить на французском или на каком-либо другом иностранном языке буквально за короткий промежуток времени. Это нереально. Повторяю, говорит вам этот человек, который выучил в совершенстве французский язык, только мне на это потребовалось ни много ни мало, от 5 до 10 лет, находясь во Франции, и не общаясь с русской общиной, а находясь с первого дня моего приезда, я вращался исключительно во французских кругах, общался исключительно с французами. И вот во всех вот этих э, условиях мне, у меня ушло от 5 до 10 лет, ну, скажем так, у меня ушло, ушел где-то... Год на то, чтобы заговорить по-французски, именно заговорить в, в буквальном смысле этого слова, то есть не пыкать, мыкать что-то там, пытаться из себя выжить, а именно заговорить, на это уходит год, находясь в стране. При условии, что приехал я во Францию уже с багажом четырехлетнего серьезного глубокого изучения французского языка в специализированной для этого школе. Поэтому вот этот бред которые вам пишут в рекламе, что вы заговорите по-французски за два месяца при обучении в онлайн, выкиньте это из головы, проходите мимо, даже не останавливайтесь на этом. Я даже наблюдаю за людьми, которые, наши русскоговорящие, которые приезжают сюда, живут здесь годами и до сих пор не говорят по-французски, по-человечески. Поэтому, когда вам пишут, что вы заговорите за два месяца, я не, не знаю, какой смысл они вкладывают в это «заговорите», но чтобы заговорить, говорить нужно это вот то, как я сейчас с вами говорю по-русски. Вот это вот «говорить». Когда вы не можете связать двух-трех слов вместе на каком-то иностранном языке, и тем более, что в каждой вашей фразе, уйма ошибок стилистических, грамматических, вы подбираете неправильные слова, это не говорить на языке. Это его мучить. И мучить всех тех, которые должны что-то пытаться понять в том, что вы пытаетесь выразить. Поэтому заговорить – это когда вы выражаете более или менее свободно, но, по крайней мере, вы выражаете собственную мысль. Если вы этого делать не в состоянии, то вы не говорите на этом языке. Заговорить на любом иностранном языке за два месяца, будь то онлайн, будь то сидя у себя дома со словарем в руках или даже поехав в эту страну, вы никогда за два месяца иностранный язык не выучите и на нем не заговорите. Хотел с вами поделиться вот этой вот естественной, с моей точки зрения, истиной, но судя по всему, которая еще далеко не для всех стала естественной.